Дорогие зрители канала Сады Вселенной, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, радости и хорошего новогоднего настроения. И для вас куплеты о Первый куплет поется от имени прививальщика, человека, который прививает клены. Клен, Красновесный клен, был обнаружен. О, Александру на прививку нужен вот. Стою под кленом и в затылке я чешу, Что если я на нем немного повешу? О, мэр столицы, ты не в силах мне помочь, Что не нарежу днем, на то сгодится ночь. Вот, сползаю с дерева, полкроны отпилив, И нож мой дичку превращает в эксклюзив. Но, вставив почку, мне не обрести покой, И три недели думать сдохнет и живой. Второй куплет поется от имени укореняемого черенка. «Рай, обещают рай, твои теплицы дай, Мне в теплице той укорениться знай. Прохладный строй твоих сладка слепая власть». В базальном срезе ИМК рождает страсть. Твоим туманом я с июня одержи, Избыток вот пойдет в соседские межи. Но судьбы насмешкой я сиреней черенок. О, если б я укорениться только смог, Она очень трудно укореняется, Но после лета мне не обрести покой. На зиму в погреб и на высадку весной. Третий куплет поется, собственно, от имени садовника, занимающегося прополкой. Хрен расплодился вновь в моих посадках. Он в междурядье вылез и на грядках. волк, а сотых вождь терзает мучу мне опять. Под ним пытался рубка дюрин выживать. Мой тяжкий крест про прополки вечная печать, Пол лета должен кверху попом я торчать. Но пырей сосотом не унять мне ваших лап, и дождик смоет мой свежайший рунда Средство сорняков Но после смерти им не обрести покой Все под смородину пойдут, как перегной Сейчас я хочу пригласить в кадр человека, который обычно с той стороны камеры Это Алиса, наш оператор Именно ее глазами вы видите меня и все, что происходит вокруг. Боевой ник Сивокотка. Сейчас мы хотим поздравить вас с Новым годом. От всего нашего канала, от всех наших сотрудников, пожелать вам всего-всего самого-самого доброго. Удачи вам!